Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Сегодня мы с вами будем моделировать трусики бразильяна. Трусиков мы с вами перешили бесчисленное множество и на платных моих курсах, и на уроках здесь на канале. И сегодня я вам покажу еще один способ, он очень классный. Такие трусики хорошо сидят на фигуре, то есть на зоне ягодиц они располагаются тоже классно. Смотрите, вот на фотографии можете посмотреть этот эффект трусиков бразильяна. Очень хорошо подходит для пошива ну, такого белья из эластичной сетки. Либо, когда нам нужно использовать ровный фистонный край на кружеве. Вот именно с сеточкой очень интересный вариант, потому что, смотрите, сейчас по порядку. Вот, например, трусики у меня, да, обычные. Ну, какие-то классика. Когда мы делаем эффект фестонного края по задней половинке, вот у меня задняя половинка, фестон проходит, да, то понятно, что мы выкройку, вот, например, базовая основа выкройки у нас, она может быть анатомическая, как у слипов, вот с такими закруглениями на ягодицах, а может быть... Например, когда мы хотим сделать прямой фестонный край, мы просто берем по прямой вот так вот эту линию выводим, ну и все, и вроде хорошо. И когда мы прикладываем выкройку к краю фестона, получается, что вот все пряменько, хорошо. Здесь мы сделаем средний шов да, на спинке, сверху мы обрабатываем резинкой и получаем вот такой эффект. Ну, вроде тоже бразильяна, да, потому что бразильяна это что? Это ягодички прям открываются ну, наполовину и подчеркивают наши формы, да, вот. По прямой, естественно, кружево укладывается хорошо. Но как быть в том случае, если у нас сетка? И сетка, вы замечали такой эффект, вот, кстати, опять же, как на фотографии, например, полочка может быть выполнена из одного слоя сеточки, а спинка двойная. И вместо фестонного края вот здесь вот сгиб. И там тоже нужно сделать такую посадку этих трусиков они так красиво ложатся то есть это сейчас я буду показывать чтобы на ягодицах они смотрелись анатомически но чтобы край был прямой то есть сетка у нас должна быть со сгибом сейчас покажу вот этот край сгиб это будет как раз у нас вырез для ног по ягодицам. Вот это, как добиться этого интересного эффекта, я сейчас покажу. Тут все очень просто, поработаем с базовой основой. Кстати, вы видели уже, мы с вами сшили вот такой безгалтер, ну и как раз вот к нему нужны трусики. И пусть эти трусики послужат компаньоном в данный комплект. Итак, у меня есть базовая основа трусиков. Это слипы, это классика строили мы с вами не раз, и не два, и не три. База уже отработанная. Теперь Переднюю половинку я не буду трогать, буду показывать на спинке. Она у меня уже с учетом всех припусков, ну, чтобы вам было понятно. Итак, вырезаем по прямой. Здесь вот посередине тоже будет шов у сеточки, обязательно посередине задней детали, но вот когда мы именно шьем из сеточки, вот этот край мы не прикладываем сгибу. Я вам сейчас покажу. Иначе, может быть, знаете, трусики сядут не так, они будут обтягивать неправильно. Сейчас увидите все. Простой способ. Берем деталь спинки и обязательно ее сразу подписываем, потому что потом потеряемся в пространстве. Это вверх, это боковой шов, ну и это середина. Середина спинки. Ну, давайте подпишем, что это низ. Все. Вот это у нас то, что идет по ягодицам. Делаем наметку. Смотрите, мы должны будем разрезать по прямым линиям. Но вот у меня здесь небольшой размер. Ну сколько? тут вот Обхват бедер 92-94. Мне будет достаточно трех разрезов. Если у вас размер побольше, смотрите, можете сделать 4, но ну, иногда и 5. Я делаю средний разрез, вот здесь вот намечаю. Двигаюсь вот сюда, к уголочку. Раз. Ну вот такой разрез вот здесь делаю. Ну, как бы равномерно, да, посередине. И вот так вот. Все. Сейчас мы ее вырежем. И разрезаю, ну, естественно, чтобы у меня не развалилась эта конструкция, не доходя до конца детали, до краев. Теперь мне нужно будет обвести вот эту всю конструкцию. Я здесь себе ввожу прямую линию к этой прямой линии мы будем прикладывать вот эту вот раздвинутую деталь э, вырезом для ног вот этой частью поэтому мы себе намечаем здесь прямую чтобы было к чему приложиться можно прям себе подписать что это будет вырез для ног потому что сейчас деталь такая получится интересная и прикладываем тут все просто вот жаль, у меня все-таки, знаете, специфика канала такая, нижнее белье, да, часто мы с вами шьем и трусики, и бюстгальтер, вот и просите вы меня, Оль, покажи, продемонстрируй, ну, вы знаете, на каждый урок я не могу приглашать для себя модель сюда, Девушку модельной внешности, которая будет на себя мерить. На себе тоже неудобно показывать. Но раздеваться в кадре как бы не хочу. И так уже как могу, что вам показываю. И, конечно, мне хотелось бы сшить данные трусики и показать, может быть, на себе, но не могу. Это все-таки, да, будет как бы это хейт такой. Поэтому будете смотреть на фотографии то, что я нахожу в интернете, и мы, как бы, с вами повторяем. Поэтому, девочки, извините, что я тут без демонстрации. Так. Смотрите, какой еще интересный момент. Если мы вернем выкройку вот так вот в наше исходное положение, ну вот я сделала базовую основу по прямой, да, иногда, если вы там шьете, ну, те же, может быть, думали бразильянки, иногда может быть, ой, сейчас, чтобы не, уже не перепутать, вот этот вот вырез для ног, он у нас оформляется тоже вот так вот, немножечко по овальной линии, да, у вас может быть спинка, и вот иметь вот такой вид, ну, я просто вам показываю словно, да, ну, вот такой овал. По лекалу, естественно, это делается. Я, например, вывела по прямой. Я это к чему? Смотрите, когда мы прикладываем вот эту деталь к прямой линии, мы точкой низа прикладываемся вот этой точкой, да, и точкой бокового шва. Вот ведь у нас боковой шов. И вот этой точкой, как бы смотрим, прикладываемся к прямой, Чуть-чуть раздвигаем. То, что у нас вот это выпадает, ничего страшного. Потому что это бразильяна. Ягодицы открываются достаточно ну, сильно. Да? То есть наполовину точно. Поэтому ну вот мы либо вот с этой вогнутой линией. Ну, мы видим, что это как будто не лишнее. Не, немного убирается. Оставляем как есть. Крайними точками прикладываемся. Вот этими Сопряжение сейчас выведем. И смотрим. Ну, обводим. Ну, например, раздвижку делаем, ну, сколько? Ну, по полтора, по два сантиметра. Здесь вот середина может быть чуть больше открыться. Но стараемся, смо смотрим, чтобы было все это равномерно. Ну, вот так вот, вот. Все. Вот это ничего страшного. Это убирается, потому что это бразильяна. Ну, и чтобы не приклеивать, давайте буду обводить. Вот так вот. Боковой шов пошел. Дальше, вот этот верх. А у кого-то этот верх может быть более такой, получится вогнутый, да, с углом. Ничего страшного, мы все это просто пока обводим, потом будем обводить при помощи лекала. Дальше, ну вот середина тоже, видите, смотрите, она какая вот такая немножечко получается. И низ. Обвели. И теперь обязательно, девочки, чтобы не потеряться в пространстве, подписываем, что это боковой шов. Так, это у нас был верх который будет обрабатываться резиночкой эластичной, и это середина. Вот этот вот вырез для ног, он стал теперь... Видите, удлинённее, но когда он ляжет на фигуру, на ягодицы, он эти ягодицы выпуклые. То есть не будет у вас никаких заминов, как бывает иногда классику, вот мы да, бывают какие-то замины, э, ну что-то еще вот такая посадка не очень, а здесь будут открытые ягодицы, особенно если они у вас такие выпуклые, такая хорошая бразильская попка, это будет идеальная посадка. Дальше, здесь у нас низ. Теперь при помощи лекала просто ровно сопряжение отрисовываем. Если получились у вас углы какие-то, например, вы обводили, потому что размер может быть больше, и выкройка так легла, плавно, просто плавно все это сводим. Середина, то, что она у нас такая чуть вогнутая получилась, ничего страшного, потому что здесь у нас все равно будет шов, и мы этот шов можем сделать как угодно, не обязательно по прямой. Ну и верх такой, он чуть вогнутый. но у меня здесь все очень деликатно получилось. Просто отрисовываем сопряжение. Так, и боковой шов. Вот у нас такой. Теперь вырезаем. Ну такая интересная да, деталь, если не подписать, потеряемся. Ой, когда-нибудь, девчонки, вот честное слово, скину свои лишние пару килограмм, которые у меня наросли к зиме. Как эта зима еще не началась, да, я к зиме уже отъелась. Вот. И как наберусь смелости, как схожу пару раз в солярий и продемонстрирую на себе все-все-все белье, которое я нашила. Хотите? Устрою вам такую удовольствие. Так, дальше вырезаем тогда сразу переднюю деталь, ну она у нас такая условная. А пока этого нет на демонстрации натуры, будете любоваться на фотографии, которые я нашла в интернете. И вот смотрите, вырезаем, так, ну допустим. И вот у нас получается, что передняя деталь вверх, вырез для ног, низ. Тут надо еще от низ у меня отработать немножечко. Ну, здесь чуть-чуть, ладно. То есть вот трусики в области ластовицы сошьются. И... Потом, смотрите, серединка, здесь будет шов, полочку можно делать сильнокроенную, вверх, и вот такой вот вырез для ног по, по задней половинке. Вот такие вот интересные получаются детали, но ложится вот эта часть очень хорошо. Теперь, допустим, мы берем сеточку, с которой собираемся шить. Так, находим направление, долевой, недолевой, как у нас тут расположено, вот так вот. И, например, ну вот так вот я выбрала, двуслойную, да, да, два слоя, образовываю сгиб. Сейчас сразу покажу, как эту раскладку сделать. Хотя такая вот штука смотрится очень хорошо на однотонных сеточках, но тем не менее. Ну, например, я хочу, чтобы вы, вот смотрите, вот деталь, давайте так покажу. Вот задняя половинка у нас. Боковые швы, вверх. Вот когда эти трусики сядут на ягодицу, они будут не по прямой, а они, знаете, как бы вот так вот немножечко ляжет. Хоть прямой вырез, но на фигуре будет вот, вот, вот так вот как-то чуть-чуть. И вот здесь вот наши ягодички будут как бы выглядывать, да? Итак, смотрю, полоска у меня пойдет, значит, вот таким образом. Вот тут будет шов средний. И если я делаю к вырезу, для ног вот здесь сгиб, то полоска у меня пойдет вот так. И тоже будет такой интересный эффект, видите? Почему бы и нет? Все это мы учли и укладываю первую половинку. Вот, вырез для ног. Экономлю, девчонки, такая хорошая сетка, еще сдвину немножечко. Выбираю. Или знаете, когда шьем белье из сетки, тоже интересно Спинка у нас будет двуслойная, она такая потемнее, полочка светлая, и на безгальтере, например, там да, тоже комбинация, например, нижняя часть чашки она будет в два слоя, какая-то такая непрозрачная, верх прозрачный, стан прозрачный. Ну, тоже такой интересный эффект. Ну и, собственно, вырезаем все. Здесь у нас низ, Середина тут будет шов. И даже на манекене так не могу вам показать готовые трусики, потому что они... Но у нет этих мягких тканей, что очень прям обидно. Вверх. Ну вот тут, кстати, можно будет, чтобы не потеряться в пространстве и не раскалывать. Это вот одна деталь трусиков. Вот, смотрите, давайте сейчас так сделаем. Вторую раскрою и прям будет наглядно. Вот смотрите, что получается. Я раскроила в один слой переднюю деталь. Девочки, шить не буду, потому что на камеру, ну, потому что сто раз мы с вами шили трусики, показываю принцип. Теперь смотрите, вот задняя половинка. Видите, какой эффект интересный получается? Когда мы стачаем по среднему шву, и вот это вот у нас вырез для ног, вот это низ, вверх, трусики ведь у нас сядут вот таким образом у нас же вот сюда пойдет э, передняя деталь, да, вот боковой шов, и оно сядет на фигуру, то есть вот тут вот будет образовываться вверх ну, такой ровный срез, вот у нас все это сядет, низ, и таким образом, смотрите, вот это типа выточка, которая образовывается, да, слабина, то, что мы вот с вами раздвигали, вот это и есть э, вот этот момент, который сядет на выпуклости гадиц, и трусики будут достаточно открыты, но сядут анатомически и э, вот когда мы спрямили то есть вывели вырез для ног спинки к прямой линии в прямую линию вывели мы можем делать вот эту обработку либо э, классно укладывать фистонный край и тогда у нас прям будут ну, трусики бразильяны. Либо работать с сеткой и не обрабатывать вырез для ног у сетки резиночкой, да, потому что не всегда это целесообразно, резиночка пропечатывается. Я сама вот не люблю, когда на ягодицах резинка. Мы просто берем и делаем сеточку сгиб. Если бы мы не сделали этой манипуляции, не вывели бы к прямой линии, да, либо оставили прямую, по прямой, вот как на базовой основе. оставив вот на базовой основе, вот эта прямая линия, она будет врезаться в ягодицы. И еще один важный момент. Чем более выпуклые у вас ягодицы, тем больше мы делаем вот эту раздвижку, тем а, наибольшим образом, ну, на большее расстояние мы раздвигаем вот эту деталь. Вот. Если у вас ягодицы не такие выпуклые, то у меня, например, не сильно выпуклые, значит, вы вот эту раздвижку делаете поменьше, чтобы вот эта выточка была меньше. Если вы чувствуете, что у вас прям кардашьян, значит раздвигаем побольше, и вот эта выточка будет побольше, и на выпуклость э -э, трусики сядут очень хорошо. То есть вот такой вот э -э, простой способ, как на основе базовой выкройки трусиков сделать Моделировать трусики бразильяна пользуйтесь работайте и присылайте свои работы мне на почту либо ну проще всего в аккаунт в инстаграм в личные сообщения обязательно все публикуем, обязательно все покажем и напоминаю что нам осталось на канале совсем чуть-чуть до 100 тысяч подписчиков это значит что у нас будет серебряная кнопка поэтому подписывайтесь на мой канал рекомендуйте канал своим друзьям те кто шьют и подписывайтесь на аккаунт в инстаграме с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках. Давай в конце, после того, как я закончила и перед прощанием, давай так покажем. Может быть, сделай такую вспышку, типа там. И раз я такая объясняю, что это, ладно, давай что-нибудь такое придумаем. Ну, или просто. Девочки, все-таки я надела эти трусики, вообще полностью комплект на манекен И вот еще мое пояснение уже на натуре, да, на фактуре, смотрите Единственное замечание, так как это манекен, у него нет мягких тканей То мне пришлось, а трусики на мой размер То есть смотрите, когда я надеваю трусики на себя, у меня все хорошо, все нормально ложится Но так как манекен немножечко других пропорций, мне пришлось ну для наглядности Просто подвернуть аккуратненько детали Просто вы это сейчас увидите, не обращайте внимания, ну, чтобы это было эстетично. Вот, смотрите, полочка у меня в один слой, как я вам говорила, полосатый, и все внимание на спинку. Смотрите, вот, садится эта деталь на манекене, она в два слоя, уже непрозрачная. По вырезам ягодиц сгиб не резиночек, все аккуратненько, все хорошо эффект вот этой полоски тоже меня устраивает красиво все уходит к среднему шву теперь мы помним так как мы средний шов не можем делать не по прямой он у нас достаточно изогнутый тоже анатомический поэтому вот смотрите просто на меди трусики сидят хорошо у меня потому что мягкие ткани другие там попы чуть ну, выпуклее чем у манекена ягодицы и Видите, на манекен как оно садится, или вот вы, например, отрабатываете базовую модель трусиков, видите, что у вас здесь вот посадка не очень хороша, ну, например, да, макет сделали, вы можете весь излишек, вот как я на манекене, просто убрать вот в этот средний шов. Все, вы убираете, и посадка у вас идеальная. И опять к этому моменту, вот теперь наглядно показываю, чем выпукли ягодицы, тем у вас больше раздвижка, и тем лучше э, трусики садятся на ягодицы. Если у вас небольшая выпуклость, раздвижка меньше, и тоже все садится хорошо. И вот смотрите, верхний срез, тут опять же... Когда садится все на фигуру, вот этот срез сводится к прямой. Либо, когда вы отрабатываете макет, возьмите какую-то недорогую сеточку, обязательно отработайте один-два макетика, я тоже так делала, вы можете откорректировать этот верхний срез. То есть подснять столько, сколько вам нужно, и увести его в прямую. Либо оставить вот такую немножечко анатомическую форму. Это тоже выглядит очень красиво. Так что пользуйтесь вот такой комплект получился. Удалось мне его вам показать и на манекене тоже. Мне кажется, все классно. Жду вашей работы.